Предназначение каждого человека в астрологии связано с положением лунных узлов в натальной карте. Их всего два, и они имеют совершенно разные значения. Южный узел, кету, хвост дракона обозначают собой ту сферу жизни, в которой мы как рыба в воде. Это те качества характера, которые нам очень хорошо знакомы, и мы можем это использовать для своего дальнейшего развития и продвижения вперед. Восходящий узел, голова дракона, раху обозначает собой ту сферу жизни и те качества характера, которые представляют высший смысл нашего существования, это область нашего бесконечного роста и развития. Узнать свое предназначение можно, проанализировав положение лунных узлов в своей натальной карте.